Всем привет! С вами канал CryptoGain. Сегодня покажу один очень интересный проект. В последнее время у нас, кстати, таких не было за последние месяца два. Называется Blazer Coin. В принципе, сам планирую в него зайти, потому что очень даже впечатлил. Давайте, в принципе, по нему сейчас посмотрим, что он себя представляет. Так. мы ну, видим, что у нас связано все будет с киберспортом. Это у нас будет платформа, сразу скажу. Довольно-таки неплохая. В принципе, альтернативных вариантов очень мало. Uh, у них будет своя киберспортивная команда, все это будет построено естественно на блокчейне, да, то есть чем мы всегда и повязаны. Ну и посмотрим, что же такое. Uh, сама монета была создана для того, чтобы поддержать начинающих, профессиональных или непрофессиональных игроков, которые стремятся в профессиональный спорт. Uh, в принципе монета будет нести у нас реальную ценность в игре платформе. В двух словах, своими словами платформа, что из себя представляет, это что-то похожее там. Например, условно, у них есть команда там, по Доте, да, у нас есть сайт, например, Дотабав, да, в котором мы можем посмотреть полную статистику игрока, э, что он себя представляет, да, весь обзор его профиля. Здесь будет то же самое. То есть э, благодаря вот этой вот статистике игры определенного человека он уже может себе подбирать, либо его может выбрать определенная команда, то есть ему проще будет их найти как бы кого-то, либо наоборот команде найти игрока. То есть все очень просто. Платформа довольно-таки будет ценная, она будет интересная. И везде будет здесь, как валюта, идти, соответственно, данная монета, монета данного проекта. Я думаю, это точно взлетит, это будет работать. То есть проект уже нацелен на то, что у нас будет возможность заработать первые деньги для любого начинающего геймера благодаря данному проекту. У нас где монета будут использоваться? Первое это сам их магазин Blazer Shop в качестве оплаты компьютерных устройств, то есть э, игр рекла рекламодателей, которые будут представлены, мы видим, да, что у нас здесь написано. второе это турниры, валюта и на турниров, и оплаты для игроков даже через Twitch TV, как вы видите. В принципе, интересно, а фигурировать будет сразу в нескольких э, местах. То есть она будет актуальна и опять же она будет актуальна почему она будет тема особенно у кого имеется мастернода, либо просто монеты, которые находятся на постмайнинге. У нас, я не сказал, в этом проекте у нас два способа, как можно получить монеты. Я считаю, это самый топовый на данный момент без, без майнинга, именно постмайнинг и мастернода. К этому немножко позже. И далее игровая платформа, которую я сказал. Они используют технологию блокчейн для построения рейтинга то есть игроков игроков по всему миру. То есть. Я считаю, что таких платформ сейчас мало. Я не буду озвучивать, какие они есть. Уже одну сказал, но это будет что-то на фоне этого. Здесь сейчас у нас, опять же, что мы видим. У нас есть мастернода, у нас есть постмайнинг. Не знаю, как по мне, это лучше всего. Здесь цена мастерноды, я не спорю, она довольно-таки высокая конечно можно будет скинуться но также имея монеты монеты сейчас в пределах 7 долларов стоят если поставить ну, постмайнинг да то есть постакать ее я думаю можно получить неплохую прибыль и в принципе в принципе у нас неизвестно что будет с курсом в ближайшее время он падает растет и если вы владелец пастерноды я думаю сможете неплохо такие заработать денег если например, сейчас войти в проекту прямо сейчас пока высокий рой пока цена ну цена в принципе такая же будет я думаю, не будет меняться я думаю вы сможете неплохо заработать потому что неизвестно что будет завтра вырастет биткоин падать и думаю точно не будет вы просто заработаете не знаю 10 иксов за месяц я утрирую но все же здесь мы видим спецификацию монеты название как мы видим blazor coin tikt blcr алгоритм X11 POS, видим награду насколько идет 0,5-7 монет, в принципе нормально, на залог ну, стоит монет, у нас мастернода 1000 монет, это, это равняется 7000$, я опять же говорю, это довольно-таки много, но знаете, наряду с проектом, который я прежде рекламировал, и были цены вот 5000 тысяч выше, все, кто зашли на проект, все очень плохо заработали, не было ни одного человека, кто прогорел, дали, не заработал, обычно такие проекты, где ну, такие высокие идут цены на мастерноду, либо просто на монету, соответственно, вкладываете больше, больше зарабатываете, все очень просто, и такие проекты не скамятся, вообще никогда почти. Видим награду за мастер-ноду от 50% до 90%. Также от 50% до 10%. Не знаю, почему так указано. Рандомное будет вознаграждение именно за стейк. Время 61 минута стандартно. Все будет 42 миллиона монет. И 1,9% у нас будет примайн. Это немного, в принципе, я считаю, нормально. Здесь мы видим, у нас какой рой будет. В зависимости, опять же, от людей, сколько зашло. Сейчас если ошибаюсь 840 процентов нормально даже будет 700 это окупаемость будет до двух месяцев а, то есть купили мастерноду меньше чем два месяца она уже окупилась ну вы представляете сами какие суммы пускай даже это будет три месяца через полгода у вас будут такие же деньги я считаю считайте это больше тысячи долларов в месяц что вы зарабатываете не знаю мне кажется это супер окупаемость и сюда можно заходить сто процентов не обязательно покупать целую мастерноду хотя бы даже просто постмани то есть не может позволить купить на 100 200 там, 300 долларов монет пожалуйста но при возможности конечно лучше всего скинуться и взять мастернозу сразу я считаю так не знаю посмотрю сейчас а, пишите в комментарии сразу потому что может посмотрю поищу людей кто-то может будет скидываться я подумаю над этим, потому что проект этот действительно нравится вообще прям, не знаю поэтому я говорю что давно что то подобное уже не находил Видим распределение прямой у нас указано. Зайдите, посмотрите, оставлю ссылки. Я думаю, это не стоит озвучивать. Видим дорожную карту. Октябрь, ноябрь, декабрь все уже выполнено. Создали, сделали разработку, занялись маркетингом. Они кстати есть уже на биржах. У них есть уже про команды, как мы видим. Формирование основной команды они делали. Реализовали основную идею. То есть видим на CoinExchange, CryptoBright. Занялись полностью маркетингом. То есть все есть, все выполняется, также все будет в феврале, я думаю, что они расширяют команду. То есть проект реально развивается с каждым днем. Это, я думаю, полезно будет, что вы видите, кто хочет зайти в проект. Я думаю, здесь нету никаких сомнений да, вообще в этих ребятах. Я считаю, что сюда можно заходить сразу. Прям вот даже сегодня видим у нас ссылки на обменники, какие есть. Есть у нас кошельки будет видим членов команды да все представлены можете посмотреть можете связаться с любым из них у нас есть все ссылки здесь facebook twitter все соцсети абсолютно дискорд биткоин youtube YouTube, все есть в принципе что еще хотел показать это сразу же мы зайдем на мастер онлайн так как они уже размещены везде видим да цена монеты сейчас 7 долларов составляет рой я считаю что для этого проекта это высокий рой с тем что уже 23 человека да у нас зашли этот проект с такой ценой, а цена ну, не маленькая, это не 100 долларов, уже 23 человека есть, они получают просто офигенные да И советую Ивану тоже подумать над этим. вот Тысяча монет он стоит, мастернода, 7 тысяч сейчас получается. Ну, найдите друзей, найдите знакомых, с кем можно скинуться и, поверьте, вы сможете заработать уже в течение месяца а, просто офигенные суммы. Так что, ребят, думайте, проект просто супер, однозначно всем рекомендую. Какие-то вопросы есть, пишите в комментарии, я оставлю ссылки, а, то есть, чтобы вы смогли связаться с администрацией. Ну, в принципе, и здесь все есть. Дискорд, и Твиттер, и Телеграм можете написать. Я думаю, вам сразу же все ответят, все подскажут, если есть какие-то вопросы. Всем спасибо за просмотр, ребят. Всем профита, всем пока.